Победы советского народа в Великой Отечественной войне построены. Начальник гарнизона год разбирал Кондратов. Okay. It's about. Приказ министра обороны Российской Федерации от 7 мая 2019 года номер 245 город Москва. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры, дорогие ветераны. Поздравляю вас с Днем Победы! Это праздник, символ истинного патриотизма! и духовного величия нашего народа. Проходят годы, но не тускнеет память о подвигах, беспримерном героизме, стойкости и самоотверженности фронтовиков, партизан, тружеников тыла, узников фашистских лагерей. Судьба каждого из них – это пример любви к Родине, верности присяги, идеалам справедливости и гуманизма. Следуя боевым традициям фронтовиков, личный состав вооруженных сил Российской Федерации достойно выполняет свой воинский долг, настойчиво совершенствует ратное мастерство, надежно стоит на страже национальных интересов государства. Уважаемые товарищи, примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо отчизны во знаменование 74-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне приказываю 9 мая 2019 года в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей родине, городе Москве, в городах героя Волгограде, Керчи. Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, городе Героя Ленинграде, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойских армий и каспийской флотилии. 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фервешческих изделий, салютных установок, соответствующих с нормой расхода, боеприпасов и фервешных изделий. Приказ подписал. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Шайгу. почетный караул. В парадном строю офицеры штаба и управления Кольской флотилии. Во главе строя заместитель начальника штаба капитан второго ранга Мельник Ярослав Георгиевич. Это высококлассные специалисты во всех областях военно-морской науки и практики. У каждого за плечами годы службы на кораблях и в частях. Боевым гвардейским знаком с нами проходит личный состав 7-й гвардейский печенка краснознаменного соединения кораблей охраны водного района. Парадные расчеты возглавляет гвардии капитан первого ранга Китов Михаил. Михаил. На марше краснознаменная ордена Ушакова первой степени 61-я бригада. Подводных лодок, во По главе строя, командир бригады, капитан первого ранга Монако Валерий Александрович. За счету соединения 280 потопленных кораблей снов врага. Семь командиров лодок удостоены звания Героя Советского Союза. Маршем проходит группа моряков отряда специального назначения. Подводных бойцов ведет командир начальный капитан второго ранга Викторов Александр Витальевич. В парадном строю воинствующий центр дискуссия управления Флотилии, который обеспечивает стабильное функционирование управления и штаба. В строй ведет начальник центра, капитан второго ранга Овчаров. Валерий Анатольевич. Парадом строю воины Гвардинского, а? Невского, Берлинского, Красносталенного, Гарри Федера Турнического Фузова и Богдана Хмельницкого сидит на ракетного полка. Прошестно проходит парад и расчет у связи. Ведет строй командир части, капитан второго ранга Струганов. Владислав Анатольевич, моряки-связисты решает боевые задачи по обеспечению сил поисководителей. Парадным строем проходит личный состав района базируя 71 Центра материально-технического обеспечения во главе строя подполковник Кузнецов Денис Кеннадий. Далее отследуют насущие филиалы арсенала комплексного хранения во главе строя начальник филиала капитан травмомпетов Сергей Проквайович. Парадом в строю женщины в Алику. Ведет расчет капитана лейтенанта Швецова Олена Скаркеева. Женщины наравне с мужчиной выполняют задачи учебно-боевой постановки. Замахает проходили аппаратного строя сводный отряд в участниках Всероссийского военно-патриотического движения. Юная армия, город Полярный. Ведет строй, юноармейц Чанов Егор.